А ты уже подключил? Ой, на тебя Я не хочу конфеты. О, кто-то тиранул, смотри. О, и причем каблуком. Я не думаю, что он это рукавом сделал. Давай. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ, Иван Колосов, Илья Шамшин, друзья! И вот она сразу же вся грядочка, подписываемся, колокольчик, уведомления в первую очередь. Сегодня будет очень интересная тема. А да. тема, наша... тема у нас следующая, друзья мои, мы, естественно, наблюдаем за вашей активностью, мы читаем ваши комментарии. Не только мы, все руководство, все Сочи ЮДВ, и не только все Сочи ЮДВ, и весь город читает ваши комментарии. Одной из комментариев, да, то есть один из комментариев, который хочется обсудить. Почему мы снимаем апартаменты вместо квартир? В частности, вместо вторичек. Друзья мои, то, что касается м -м, квартирников, то, что э, касается вторичек, это немножечко отдельная тема. Но давайте мы сейчас просто на одну чашу весов поставим квартиру и апартамент в рамках этого бюджета. То есть э, одинаковый бюджет, да, и посмотрим, что у нас лучше, а что у нас хуже. Иван, в рамках... Давай вот... Вот давай, знаешь как, 12-15 миллионов мы просто выберем какой-то квартирничек, да, и сравним его там э, с каким-то одним из популярных а, э, апартаментных комплексов. Но квартирничек, квартирничек, э, ну, за такой бюджет можно рассмотреть и Альпийский квартал, и морскую симфонию Симфонию, да. да За эту стоимость можно рассмотреть Мерката Ну, в общем, любой квартирник Абсолютно любой фрезерный квартирник mm -hmm. За эту стоимость можно рассмотреть Абсолютно, начиная от Алиэпарка Да, наверное, в любой комплекс, куда пальцем ткнуть то есть, как бы, квартирник можно любой рассмотреть. Да, опять же, если вернуться к теме ипотечных сделок, да, и, собственно, квартир. Друзья мои, сейчас самое выгодное, да, вот на сегодняшний день, вот здесь и сейчас, самое выгодное забрать у застройщика под субсидированную ставку, там, 4, 4, 5. 6 и под господдержку 7,7. Да, но это будут квартирники. Это а... будут квартирники, да, застройщика. А парты, которые именно коммерция, вы по такой ставке не заберете. Но поэтому это совсем другой э, уровень, другой сегмент. Там коммерция вам будет приносить денег, это чисто со стороны заработка. А квартирник, ну это все-таки для жизни, для проживания. Если вы хотите сдавать сами, э, то вы будете заключать договора, вам нужно постоянно оплачивать, так скажем, ну, главная боль, она по сути никуда не девается, она только нарастает, особенно с количеством квартир. Еще хочется сказать то, что опять же, если вернуться к ипотекам Субсидированных ставок не так уж и много, да, то есть в рамках всего Большого Сочи. И все-таки подавляющее большинство квартир, да, и комплексов, они продаются по той же ставке, что и те же апартаменты. Ну, плюс-минус, там, условно, возьмем Альпийский квартал, там, и бригад сравним, одинаковая процентная ставка, там, тот же меркада там, и, не знаю, и отдаю, условно, да, то есть везде одинаковая... Процентная ставка. Но, друзья мои, опять же, понятно, что для кого-то приоритете квартира, для кого-то приоритете апартамент. Мы, собственно, почему э, делаем акцент в сторону апартаментов? Потому что мы, э, в свою очередь, находим выгодные позиции. Это выгодная позиция здесь и сейчас. да. Допустим, как мы э, ранее на Миррор 1, да? то есть заводили людей, проводили сделки, э, сейчас на Адаже, Правильно говорю? Да. да и какие-то да, точечные предложения там, по фрегату, там, по хорошим ценам собственно мы со своей стороны находим выгодные позиции которые здесь и сейчас актуальны и вас так скажем приглашаем в эти проекты то что касается квартирников понятно что в квартирниках немножко дольше срок инвестиций если речь идет купить продать но в квартирах тоже есть свои плюсы. Ну, давай так, что комплексы, квартирники, они вообще уже строятся, они все по ФЗ-214 на эскроу счетах, и ценник уже ну, достаточно как бы в потолке. Где там инвестиционная привлекательность? Если Слушай, ну знаешь, на долгий что... проект, на 2, на 3 года. А если рассматривать здесь и сейчас готовый проект, тот как Адашо, или там Фрегат, Сампи, Крамаду, да, то есть у них есть и... Можно заработать на росте цены за метр квадратный, точно так же он будет потом в конечном результате вам сдавать и переносить пассивный доход. Но ну, опять же, да, если сравнить, да, вот, к примеру, взять э, Адажу, да, и в рамках этого бюджета тот же Мерката, ну красивый комплекс, красивый, с, э, с бассейном, с бассейном. Э, бюджет примерно там 12-13, 14, ну, в общем, до 15 миллионов, но понятно, что Адашо будет большей популярности пользоваться. И в том же одажу меньший фонд да, апартаментов, то есть их физически меньше, чем, допустим, квартир, мерката. И понятно, что там перепродажи они уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются, а комплекс больше не становится. Примерно такая же история и в квартирниках, но в квартирниках квартирный фонд высокий, про это тоже не стоит забывать. Там есть определенная, определенная конкуренция. И опять же, вот, допустим, мы сейчас берем... А даже, ну сколько он вместе будет приносить? Давай а возьмем так? сезон, ну вот, ладно, не будем там сезон, ну сезон. Слушай, в сезон меньше 100 тысяч рублей, я считаю, а что... Я думаю, ну 100, э... это висит в топ сдавать? <смех> ну, но ну я говорю, <смех> меньше 100 тысяч в цоколе, которые с видом на патио, самые нижние этажи, там собственники получать не будут. Но я тебе образно говорю, которые с видом на патио берем во внутреннюю зону. Но ну, там, скорее всего, да, доход будет побольше. Опять же, что нужно тебе сделать, чтобы тот же квартирник сдать за 100 тысяч? Ну, нужно там э -э, пыхтеть самому сдавать только посуточно нужно можете... да нужно не забывать что у вас постоянно идет амортизация квартиры договора поменяй убери постельное поменяй засели и выселить договора то есть на это уходит очень много времени ну то есть вы физически как бы э, не сможете контролировать постоянно весь вот этот процесс особенно если вы живете дистанционно здесь вы заключили договор с управляющей компанией и вам приходит э, там, ежемесячно на ваш расчетный ну, счет на да, ИП, да, отчисление, Ваши дивиденды, так скажем А за квартирой постоянно нужно следить Чайник сломался, поменять Телевизор разбили, поменять Где-то сигарету прокурили, нужно поменять Соседи постоянно будут жаловаться вам названивать, потому что в вашей квартире там дебош, дебошир, пьянка, гулянка, еще что-то. Собаку, кошку завели, квартира вся провонялась. Ну, то есть, очень много подводных камней, плюсов и минусов. Поэтому. Да, они не и... стоит забывать. Вот даже вот пример у меня в квартире я тоже на аренде живу. А просто курьер позвонил вечером не мне, потому что у меня домох нет, а консьержу. И вот эта история, как ну, это просто мелочь, да, то есть он ну, пришел курьер, позвонил не туда, и вот эту историю раздули там соус, интича там, консьержка недовольная меня как каждый утро встречает. Ну, какая-то мелочь. А таких мелочей, на самом деле, достаточно много. И не стоит забывать то, что Сочи это все-таки курортный город. Многим он не подходит для жизни. Да? Понятно, что есть люди, которые мечтают здесь жить, но многим и не подходит. А многие хотят здесь купить объект недвижимости и сдавать его. Ну, понятно, что те, те, кто не в теме, те, кто начинают вкладываться, они, как правило, ориентируются на квартиры. Да? Только потом они переориентируются на Апартамент, я правильно говорю? Ну, да, больше степени. Просто здесь нужно понимать, чтобы зарабатывать деньги, вам нужна коммерция. Это гостиничные комплексы. Если вы хотите для жизни, для отдыха, для себя, там, для семьи родных и близких, это квартиры. Если квартиры сдавать, вы, во-первых, будете тратить очень много своего личного собственного времени, своей энергии и не зарабатывать того дохода, чего вы хотите зарабатывать, на что есть вам время э, тратить и проводить время где-то э, с наслаждением. Ну, я не знаю, там, в Сочи, не в Сочи, хоть на Луне, без разницы. Поэтому здесь э, вроде под вот этот бюджет, но вы должны понимать, бюджет один, но нужно понимать, или я приобретаю для себя, или я приобретаю просто для бизнеса. Это вот та ниша, та, как бы, э, корзина, да, которая будет вам постоянно приносить яйца. Да, еще, знаете, вот здесь внимание, я думаю, что сейчас многие телезрители узнают себя, вот то, что сейчас расскажу, получается следующая история, хотят и купить, проинвестировать, и сдавать, и чтобы и сами приезжали там с семьей, и когда ты там начинаешь предлагать там в рамках там до 15 миллионов апартамент 20 метров, у всех первый вопрос, а как же я буду приезжать со своей семьей отдыхать, у меня там муж, жена, там двое детей условно, да, и... Некоторые, да, кто не, ну, не совсем ну, до конца понимает, выбирают за тот же бюджет квартиру, там пусть 35, 40, там, 45 квадратных метров Но здесь не стоит забывать, что э, квартира, она, она будет за меньше деньги сдаваться, чем тот же апартамент 20-метровый И вы приезжаете на отдых, ну раз там, э, два в год Ну я в среднем говорю, понятно, что кто-то меньше, кто-то больше, но в среднем это один-два раза в год в большинстве случаев и по итогу то есть вы как бы вроде у вас есть и квартира да то есть в которую вы можете приехать всей семьей а по большому счету толку с этого нет и опять же когда начинается вопрос реализации этой квартиры да здесь начинаются вопросы потому что в некоторых комплексах хорошо перепродажи идут некоторые сложновато и опять же здесь важен момент входа да, точку входа за сколько мы купили эту квартиру да самое главное понимать ваша цель конечная ваша цель какая вы хотите сдавать перепродавать жить отдыхать это очень важный фактор потому что у нас вроде бы недвижимость одна и тем самым недвижимость разная и ниши разные нужно понимать что вы хотите да еще в общем, да, да то что мы снимаем в последнее время то что мы вам рекомендуем это действительно выгодные позиции понятно что сколько людей столько и мнений да и у каждого своя картина мира и с этим никто не спорит и в большинстве случаев вы а, правы но а, мы вам рекомендуем то что сейчас вот, вот сейчас вот выгодно допустим опять же возьмем тот же отдажу да то есть мы уже достаточно количество сделок открыли по нему достаточно количество сделок закрыли по нему и еще будем открывать но а, смотрите есть допустим мы смотрели бы отражу, там за 17-20 миллионов ну понятно, что это не самый интересный проект, но ну, правильно я говорю? Ну за 17-20 миллионов можно пойти в намного лучший Да, уровень. да, да, это понятно. Но если мы смотрим там до 14-15 до и из ну понятно, что это хороший проект. Да, поэтому то, что мы находим, то, что мы рекомендуем, это действительно выгодная позиция. На, на, на сегодняшний время просто придет то время, когда вот возведутся, создадутся все вот эти Фрегат, Ромада, Санпик. Ну, задажу особо-то и вспоминать-то никто не будет. Это Слушай, просто, что ну, опять... задажу как бы есть вот это время, когда... Вот оно приносит, и приносит, и будет переносить. Но потихонечку растут вот эти массивные гиганты, когда эти мастодонты сдадутся, и будут они приносить. Слушай, вот здесь работает. я, да, здесь я могу поспорить, да, ä, понятно, то, что, может быть, там с целью перепродажи уже не так интересно будет, но, опять же, возьмем тот же этаж, Вот там перепродаж будет меньше, и про него всегда будут помнить туристы, которые там никогда не были, которые ä, делают наполняемость этому комплексу, который приезжает и уезжают, своим друзьям, ä, знакомым, близким, и каждый год там приезжают, там, или День да, оставляют... и, они, и они несут деньги и собственникам, и управляющим, и всем, всем, всем. Но ну, это очевидно. Да, и по сегодняшний день оставляют очень хороший положительный комментарии. В общем. Да, да. друзья мои, то, что мы сейчас вам рекомендуем, это выгодные позиции на сегодняшний день. Поэтому, э, у кого есть такие комментарии насчет вторичных, да, там, или э, там, жилых комплексов, ну... Не знаю, комментируйте, мы все смотрим, но опять же, мы вам рекомендуем как лучше. Ну да, знаешь как, мы всегда готовы и найдем вам под ваш запрос, хотите квартиру, будет вам квартира, хотите жпшку, будет вам жпшка, хотите бизнес получением сразу же здесь и сейчас, будет вам готовый бизнес, хотите зайти в стройку, все будет. Главное, ваши пожелания. Да, друзья мои, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное, до новых встреч. До новых встреч, пока, пока. друзья.